Всем привет, ассаляму алейкум. Сегодня решил сделать не совсем привычный, не совсем обычный обзор. Решил сделать обзор на карте от авторов из Украины. Украинская карта, так она выглядит. Ссылку на эту карту я давать не буду. Кому надо, ручками наберете на клавиатуре. Вот ее адрес. Итак, попробуем рассмотреть плюсы и минусы этой карты. Посмотрим, как украинские товарищи освещают события у нас в мире. Ну, для начала у них тут цель есть. Вот такая у них миссия, противоречащая, как обычно. Наша миссия рассказать о кризисе на Украине во всем мире. Мы собираем информацию из открытых источников и добавляем его на карту в формате конфликта красный против синих. Если вы хотите разделить нашу миссию или есть какие-то вопросы, пишите. Эм, вроде миссия про украину начинают освещать весь мир но это ладно они в процессе видать пошли Итак, ну посмотрим сирию в принципе один из плюсов оптимистично так выглядит много пустых пробелов неплохо выглядит прям лучше чем military maps но тут же сразу несколько моментов эти пустые участки как предполагают украинские авторы это никем не контролируемая зона, но важный момент. Вот здесь, допустим, пустая зона, нефтяное месторождение. Вот здесь, вот в этом участке тоже пустая зона, нефтяное месторождение, нефтеперерабатывающие, м -м, нефтеперекачивающие станции. Э та же самая ситуация, дейр то же самое, нефтяная инфраструктура и нефтеносные месторождения. Я ни за что не поверю, что оно никем не контролируется. Почему так сделано, не знаю. Я согласен вот насчет этого участка, где пустыня, где-то еще пустыня. Но зачастую эти пустые места, это все-таки нефтяные месторождения. Не может такого быть, чтобы они никем не контролировались. Участок провинции Длип, Латаки, север провинции Хама. Выделено зеленым цветом. И вот так идет до границы с Турцией. Под зеленым цветом у них понимается... Они называют нежным словом повстанцы, но тут же поправлю. Террористы общепризнанные Джибхата Нусра, Шам и в целом Исламский фронт. Это их заявление, это никто не придумал. Их заявление у них центр в провинции Идлип. Даже если взять последние сводки, то они признавали гибель своих полевых командиров в районе Ханшихуна, Морыка и вот здесь Ачана. То есть, какие они могут быть повстанцы? Надо разделить на террористов и повстанцев а по мне так не надо делить война план покажет еще момент такой на юге примерно та же картина признавали НАВА контроль крупный населенный пункт Джибхата Нусра но вот здесь тоже это подразумевается что здесь повстанцы умеренные террористы умеренная позиция или нежно повстанцы я согласен что на Military Maps тоже кое-где точно не разделено потому что это невозможно сделать отделить умеренных от настоящих но на милитари Maps, по крайней мере контроль населенного пункта конкретно указан какой группировкой он контролируется и здесь ну не здесь населенные пункты то есть это просто надпись на карте и значки у них не привязаны к конкретной местности то есть если приблизить карту мы не найдем то, что у них подразумевается в описании к значку. На Military Maps конкретно видео привязывается к конкретной местности. Можно разглядеть нефтеналивную емкость, по которой наносится удар прямо на карте. И увидеть ее в видео, сопоставить с окружающей местностью. Ну, это ладно. По линии разграничения. В принципе, если брать... Ну, не придираться к каким-то может быть незначительным участком, то соответствует информация по разграничению Military Maps. За редким исключением, если начинать более подробно разбирать, кое-где в некоторых местах есть неточности, которые подтверждены, ну достоверность подтверждена, но на этой карте и самое странное то, что эти неточности Украинские товарищи сделали в пользу правительственных войск Башара Асан. Это тоже как бы ладно. Теперь, в Сирии они разграничили курдов. Но в Ираке я не вижу разграничения на курдскую автономию, которая уже общепризнана, имеет свое, свое скажем так, Министерство обороны, Пешмерга, и не подчиняется правительственным войскам Ирака. Но здесь они решили почему-то курдов не выделять. Какой-то необъективность какая-то. Все-таки открытые источники они в своей миссии обещают использовать. Здесь у них события. В лучшем случае это ссылка на YouTube. В худшем варианте это, ну давайте даже один откроем, Twitter. Все ссылки, все значки, ну практически все, за редким исключением, переходят на источник в твиттер, Ну, в твиттере я тоже могу вставить картинку и сделать к ней совершенно другое описание. На официальные источники очень редко у них встречается, но очень-очень редко информация. Иногда они ссылаются на правительственные сирийские источники САНа, с официальных каналов youtube берут видео, Ну, это тоже как было. Теперь есть шкала с государствами Первая Украина, но ну, это само собой и идут государства, то есть в которых, перейдя по ним, можно рассмотреть конфликт в этом государстве. Израиль и Палестина, здесь Европа в целом, Россия есть, Турция, Ближний Восток в общем. И есть такое государство, оказывается, террористическое, признанное. Исламское государство, признанное террористическим. Оно у них стоит в общей шкале с общепризнанными государствами. Ну, можно перейти на исламское государство и попадем мы, опять же, в Сирию. Ага. Если перейти по ссылке по исламскому государству, здесь курды у них все-таки оказывается выделены. Ну, ладно. Извиняюсь. Хотелось бы глянуть еще на Украину. Ну, на Украине оккупированными оказывается Абхазия, Южная Осетия. Это само собой. Крым не наш, оккупированный. Приднестровье, та же история. Ну и Донецк, Луганск, можно их поближе рассмотреть. По меткам, которые здесь стоят. Метки на Украине. Тут, как обычно, русский танк на Донбассе. Фотография, источник, открываем. Источник в твиттер ну, перебрасывает, само собой, постоянно. Ладно, другой попробуем. 15 атак на Украину. На позиции украинских войск от боевиков ДНР ЛНР, здесь боевики. Ну, обещали же в миссии использовать открытые источники. Почему здесь нет, допустим, сводки от Басурина? Ну, это же открытый источник, тем более, что официальный, открытый. Ну, поставьте метку, напишите, по мнению боевиков. Тут такая-то ситуация. Ладно. Попробовал отыскать В государствах Йемен Йемен, Йемен, где ты есть Йемен Нету здесь Йемена Попробую найти Йемен Скажем так, на карте руками Попробую найти А, и еще по ситуации вот С пустыми с пробелами И с зелеными нежными повстанцами По мне, так пусть может быть это мое личное мнение. По мне пусть лучше картина выглядит изначально хуже, чем это выяснится впоследствии, чем наоборот. И в этом плане я больше симпатизирую Military Maps. Пусть там я вижу более пессимистичную картину, но война план покажет, все растает на свои места, где умеренные, где настоящие, Чем видеть вот такую вот кашу. Итак, идем и ищем Йемен руками. Так, Йемен есть. На всякий случай еще раз сейчас пролистаю в государствах. Может, где-нибудь я его не увидел. Нет, в списке государств точно нет. По Йемену, ну, не видим мы здесь никакой разграничение. Никаких здесь террористов нет. Йемен в первоначальном виде какой есть, такой и есть. Вот он. Здесь несколько меточек я видел. Они какие-то меточки тут ставят. Но я так понимаю, они просто боятся, что у них лопнет голова, если они начнут освещать конфликт в Йемене потому что здесь они не поняли, кого же надо поддерживать. С обоих сторон информацию они предоставлять не могут. Им обязательно нужно одностороннее предоставление информации. Они могут они освещать его вот почему. Скорее всего, это мое предположение. Они не могут определиться, какую сторону все-таки им освещать, скажем так, лучше, в лучшем свете. Если они будут направлены на освещение, скажем так, прохуситской стороны, они же повстанцы, они это их родина. Но они автоматически начинают тогда поддерживать Башара Асада, э, Иран, ну а Иран союзник России, они на это пойти никак не могут. Если они поддержат свергнутого президента, саудовскую коалицию, то, ну, тут и говорить ничего не надо, они поддерживают свергнутого президента, поддерживают военную интервенцию э, саудовской коалиции в Йемен. Поэтому они решили просто этот конфликт никак не освещать, никакого разграничения не делать. Ну, конечно, так проще всего. По значкам еще по Сирии. Зачастую на значках у них там корабли там что-нибудь атаковали, российские авиаудары там попали в школу, там еще что-то какую-нибудь фотографию приводит источник. Ну, переходить уже не буду. Тут гадать не надо, это твиттер будет. Освещают в основном удары коалиции США. Ну, ладно, это тоже неплохо, хорошо. Зачастую видеоматериалы, фотоматериалы идут от организаций, работающей в Сирии под патронажем фонда Сорос. Это у них, это их фишка. Постоянно... То есть в этих показываются последствия. Просто разрушение уже... Зачастую и жертв никаких не видно. Но эта организация себя, я как-то в одном из обзоров о ней рассказывал, она себя проявила, она предоставляет видеоматериал <свят> в том свете, который нужен террористам. То есть российские авиаудары постоянно уничтожают у них какие-то гражданские объекты. Посмотрим, вот Холмс меня интересовал. Ну, здесь, не знаю, я еще толком, если честно, с ней не разбирался. посмотрел скажем так, в общем, я не увидел недавний теракт вот они показывают разрушение преподносится это что это вот был российский удар якобы <coughs> российский удар в городе кафархамра хамра алеппо кафархамра хамра Кафар хамра там террористы же и вот он этот фонд вот это видео фонд сороса якобы благотворительностью занимаются ребятишки в сирии но помогают террористам фигурируют бочковые бомбы кассетные боеприпасы без каких-либо <coughs> приведения каких либо доказательств еще что то ну в общем не суть цель зачем я смотрел на эту карту вообще в принципе хотел бы услышать мнение зрителей своего канала об этом источнике, об этой интерактивной карте и если будет свободная минутка прошу зрителей высказаться об этой карте в комментариях и Сделаю голосование. В описании к видео, в комментарии дам ссылку на голосование. Если будет свободная минута, прошу проголосовать. Что с этой картой будем делать дальше? А, да, еще один из плюсов. Эта карта у них, пусть она не такая красочная, конечно, но она у них может просматриваться на мобильных устройствах. Military Maps на мобильном устройстве пока еще нет такой функции, чтобы ее посмотреть на мобильном устройстве. Ну и в принципе все, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии и голосуйте. До свидания.